Вот так выглядит упаковка зелени в Челябинске. Такое производство. Но здесь более, я вам скажу, вот теплица шикарная. Вот такая в Сибири. Вот такая огромная теплица. Там горят лампы, там тепло. И там растет зелень. Пойдемте посмотрим вовнутрь, что там происходит. Очень даже для Челябинска круто. Вот такое производство. Ну, пленки закуплено прилично. Котельная, которая греет шикарную теплицу. Вот, вот здесь мы упаковываем зелень. А вот она теплица изнутри. Просто охренительная. Растут растения. Салат. Вот, вот так их готовят Здесь семена А потом эти семена превращаются вот В такую красивую зелень Я бы здесь жить Остался в этой теплице Поле просто в Сибири Утепленное Открывается окна Для проветривания Когда котельная слишком сильно греет Кошки автоматически открываются Сибирский мороз бодрит зелень. Просто супер. Вот я посреди поля. Зимой. Цветущий сад. Сверху растет салат. Шикарный салат. А внизу растет лук. Вот так вот. Двухэтажная теплица. А здесь салат. Сплошная закуска. А там это все дело упаковывается и отвозится в магазины. Вот такая красота. Так, с оборудованием Челябинский вот в таком виде уже было распаковано. Вот так вот. Все, все приехало. Вот здесь. Вот. Все вроде целое, все в порядке. Ничего не отвалилось. Сами распаковывали, да, снимали его с этого? Да, а? да? Угу. Ну так вот и все. Никаких я повреждений которые по крайней я не вижу. что да? вообще идеальный хорошая пленка у вас 30 микрон может и не стоит избавляться от нее вот достаточно свободно свободно да, чтобы можно. чтобы было обтянуть, да? обтягивать не стоит обтяну будет информация вот. уже коротко будет вот так вот, плена. Ну, ты, ты, ты, ты. вот. Это, это не нужно здесь просто можно сделать хуже пленку на самом деле я все рассказываю о том, что это Сибирь, Сибирь, а если быть точным, то это Южный Урал, Челябинск, это регион, который правильно, географически называется Южный Урал.